И всем привет, с вами Люм Сегодня мы играем в симулятор питомцев домашних животных. Я люблю кошек. Значит, я выбираю кошку. поэтому ну, Я, например, выбираю. А, ну, давайте провантер. Как мой ник. Как мой канал. Ббб Где Б? Вот БО. Большое Б. Рааа. Ваа. Ну. Таааа. Раванта. А, -а, а, Ну, значит. ПАТ. А, нет, не Бат. Оп. Вот это. почему у все такое не нельзя... так давайте просто муся Му О, какая кошка муся а, я тут до конца дошел я забыл и зарабатывала эти и эти эти у меня были я был на первом месте У меня лучше нету, а вот эти. Буду собирать. Кошка, конечно, не медленная, Но ничего. И, кстати, буду помогать так. Оп. А, лучше вот такие вот так брать. ой, -ой. А ну вот так буду вот так делать. Э, это моя! что мне мешаешь хорошо что он со мной тут не собирать то не собирать именно не забирать мои монеты вот чем плюс так а нет он забирает я лучше вот так буду делать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вс. Плюс 8 монет. Ах, ты ж собака. Ты настоящая собака. Ха -ха. Ну, покажется очень долго собирать где-то для... для одного питомца. 275 это очень долго когда назобираю я вам все покажу и мы продолжаем просто мне сейчас еще надо к газу идти это значит что я больше не буду останавливать вот что минус мы даже не дойдем до, до того но это это ничего О, нет рядом рядом рядом вот Собирай рядом. Кстати, у моей кошки уже новый уровень. Вот пятый. Но приходится, придется все убирать мусю и покупать новых, новых зверей. Жалко. Э, а почему? Почему это? этого? 6, 216 монет. А у меня 282. Но у меня меньше. Ну, как будто у меня меньше. Почему? А, ну, мы вот так покупаем это лицо. И что там дог? С ну, собаком не очень. А вот она еще это собака. А это почти саморедки. Это так, редкость половина. Это редкость тоже половина. Ну давай собираем. И у нас будет ну, два зверя. Раз, два. Давайте, идите, идите ко мне. Я надеюсь, я больше буду. Я больше буду зарабатывать. Просто я уже играла в эту, но я уж не помню. Это было давно. Так, собираем быстро. Ну, не очень много зарабатываю, но все равно. Оп, еще собираем. Вот еще собираем. Вот еще собираем. А, кстати, лучше одной кошкой. Мусей. Что-то собирать, потому что я тогда больше буду зарабатывать. Эти мелкие монеты надо с Мусей. Ой, просто с Мусей. Так, Муся, давай нападай на эту монету. Теперь, не только. Во, Муся, давай. Или док тоже так много собирает. Ну, с Доком, а, тоже шесть. Я всё равно не понял. А, вот. Дай док, док, иди. На этом со мной будешь. Давай. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. С Догом я получаю. Три да монеты. А с мусей? Вот. С мусей вот. Ну точно больше. О нет. Без собаки, без собаки. А с мусей 18. Почему так? Ну, давайте это вместе вот так собирайте. Давайте, давайте, давайте, идите. Как-то недолго идут. Давайте собираем. Ой. А давайте без, без муси. Просто с, с обычной собакой. Жалко, жалко. Он мне не дал сопать. Так, док, иди. Собирай. Без муси, без муси. Так. Собираем, собираем, собираем. Давай, Док, я хочу тебя прокачать на максимум. Ну, не на максимум, а тоже так же, как и с Давай, Док. Так, нет, без муси. Вот, давайте. Давай. Ну, скоро будет третий уровень у Дока. Ну, у собаки. Без смусти, без смущей. О! Это уже вместе давайте. Постой-ка, давай. Давай просто собака будет. Просто обычный. Без кошки! Без Мухи! Так, собака давай! Вот! Почему так сложно управлять? А Мухи давай туда! О, так могу, кстати, еще собирать! оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп Лучше тут так делать! Муся сюда. Нет, Муся. Так, давай док, а Муся тут. Давай Муся сюда. Муся тоже сюда.